Вот, Александр, ваш газогенератор готов. Что бы вы еще хотели увидеть, я не знаю. Ну вот, подключил горелочку. Обогащение работает. Тут вот чистый гремучий газ. Сейчас чистый. Открываем обогащение. Теперь обогащенный. Не знаю, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Что вам показать? Газогенератор, именно тот, который вы хотели. С300, acs 3 С манометром. Могу еще показать вам работу системы безопасности так называемая система пассивная система безопасности которая защищает при обратном хлопке защищает все внутренние электронные и механические компоненты от повреждения раньше, где-то с полгода назад мы такого не делали и при допущении большого количества обратных хлопков оборудование часто выходило из строя ну, допускать обратные хлопки – это строгое нарушение правил эксплуатации газогенератора и даже в этом случае. Но сейчас газогенераторы уже… внутри газогенераторов используется пассивная защита, которая не дает выйти из строя манометру, потому что при первом же обратном хлопке манометр начинал врать, так как при обратном хлопке на все внутренние детали воздействует очень высокое давление, порядка 40-45 атмосфер. Соответственно, манометр, э, зашкаливая при хлопке, э, начинал после этого врать. И самое главное, что страдало, это э, электронное, на, на электронной плате управления там находится очень маленький датчик давления. Он буквально вот на кончике мизинца умещается. Вот такая маленькая деталь. И при воздействии на него чрезмерно высоким давлением он также э, он мог выдержать 10-15 хлопков, но на 16-17 обязательно выходил из строя. Сейчас... Этот вопрос решен. Сейчас газогенераторы защищены от подобного явления. Ну, давайте покажу вам, как это работает. Вот я вставил шланг, спускаю газ. Газогенератор сейчас сработает. Вы можете убедиться в этом. Я затыкаю шланг. Смотрите на манометр. Манометр, давление на манометре растет. Это говорит о том, что газогенератор вырабатывает газ. Опять стравливаю и поджигаю. Провоцирую обратный хлопок Вот произошел обратный хлопок Затыкаю пальцем э, выход шланга Потому что при обратном хлопке э, Образуется вакуум Который э, всасывает э, через этот шланг воздух Для того, чтобы он не всасывал Я его заткнул пальцем ну, и Вы можете увидеть, давление опять поднялось Это говорит о том, что газогенератор остался в работоспособном состоянии Поджигаю газ под давлением Опять обратный хлопок, затыкаю пальцем и смотрим на манометр. Манометр опять растет, вернее давление на манометре опять растет. Это говорит о том, что система осталась в работоспособном состоянии. Увеличиваю давление. Оно поднимается до максимального. Максимальное давление 0,6 атмосферы. Еще раз обратный хлопок. Смотрим на манометр. Газогенератор только что на вашем, э, вернее, э, вы сами видели, газогенератор перенес три сильнейших обратных хлопка и при этом э, остался в работоспособном состоянии 0,6 атмосферы. Ну, еще раз подтверждая, так сказать, результат. Смотрим на манометр. Газогенератор остался в рабочем состоянии. Все, газогенератор готов к отправке. Сегодня мы его упакуем и сегодня я его отправлю в ваш город. Всего доброго, до свидания.